Кто там воюет, ребята сегодня, да, он очень бизнес -триенний. Бандеровцы. Я знаю, что вы хотите сдаться. Завтра один день у вас есть. Послезавтра мы вас всех уничтожим. Пусть объявляют санкции. Но да. если они так будут вести себя, то да, заберем Европу. Да. Несколько дней там полностью мы заберем основные объекты. Вам пошалеть не будет. Сыре, а ну, Дону передай привет. Ты меня слышишь, Дон? Я жду тебя, Дон. На сегодня забрать Киев или Харьков абсолютно нет проблем. Если меня бы назначили командующим, я уже забрал бы Харьков, Дон и Киев, Дон. В последующем Дон зайдем Киев, Дон. До нас едут кадировці. Нам очень страшно, честно. Боимся, нам земли не хватит, где их поховать. Тихток воин на кадировце жестоко напали на светлофор. Він за их проханье позволялся включать зеленое светло. Но кадеровцы не разгубились и совершили звірський напад на жалюзи. Они не идут в передовых линиях. Почему? Потому что они не умеют воевать. Если задуматься, то у кадыровцев нет ни одного летчика, ни одного артиллериста. У них нет тяжелой техники, ни танкистов, ничего. Поэтому и боится только Москва, потому что они там держат их в страхе. И выкидывают туда-сюды, что мы боимся его так само в Украине, как его боятся в России. Чеченцы приехали еще более ослабленными, чем даже мы. Легко бронированная техника. Никаку, никаких там средств поддержки нет На самом деле у них степень готовности очень невысокая Они даже не понимают, как работать с этими возможностями Мы можем, конечно, молчать Мы можем, конечно, не показывать ничего Но противник-то это показывает с тем шайтаном которые говорят что ждут нас определите вашу точку до мы туда приедем и разберемся с вами лично дома. их в большинстве своем насильно оставляют приезжают сюда. Дело в том, что Кадыровцы, если очень просто говорить, это те же самые ДНРовцы и Ланеровцы, то есть, которые предали свое государство, свой народ, а, марионетки а, России. Их немного, их несколько процентов, но от них много шума и много они воняют, так скажем.